Добрый день дорогие подписчики, сейчас поедем в деревню, сниму видео там про глинобитную печь, я уже снимал что у нас была находка, монеты мы находили при разборке и в соседнем доме осталась похожая печь, вот хочу ее осветить, показать как выглядела и как они делались, все на связи. Добрались до деревни, сейчас посмотрим печку. Интересное там сделано так. О, снега много. Не нагребсибо. Мышка, дырочку проковыряла. Норка дышит. Дом уже нежилой, Стенка здесь вынесена Для чего пока не знаю Но суть в том, что здесь Летом скот заходит И как раз вот она печь Отсюда топилась Печь глинобитная, старая Но видно уже, что Топиться она будет навряд ли теперь То есть здесь карманы Это тоже, так скажем, уже что-то историческое Это, Я думаю, что спички здесь хранили То есть здесь у нас под. Что интересно было посмотреть здесь На этой печи То, что скот заходил И получается вот эту часть вылезал ну а почему лежит? потому что добавляли соль в глину, чтобы печь была прочнее, видимо, при кристаллизации соли, то есть увеличивается ее прочность. И также видим, что здесь делали еще армирование проволокой. То есть по технологии, когда глинобитную печь делают, получается слой за слоем, засыпают, трамбуют, засыпают, трамбуют. Видно, да, что они... идет вот один уровень, второй уровень, даже вот трещины, они как раз идут по слоям Ну и получается слой засыпали, уложили арматуру, проволоку, следующий слой И вот так слой за слоем Ну и плюс получается, уже то что говорил, добавляют соль Добавляли соль в глину вот так это все выглядит. В соседнем доме разбирали, то есть тоже вот получается взять уровень от пола, то есть вот эта часть идет в деревянный каркас, он типа как опалубки, ставится на пол. Потом здесь засилается доской полностью по всему периметру, то есть как часть фундамента. И вот эта часть бандажа, она полностью засыпается глиной сухой. То есть здесь она не трумбуется, засыпается. И получается она... В обвязке, в деревянном коробе лежит, то есть ее уже ну, не смешивают с водой, а просто как сухая глина. А вот уже от этого уровня начинают глину месить, делают такое пластичное состояние, и укладывают слой за слоем трамбуя. На этой печи мы видим, что ее еще и армировали. Верхнюю часть стягивают, чтобы печь при расширении, то есть и со временем не начала расходиться в соседнем доме, когда у нас была разборка старой печи которая в негодность пришла, разобрав вот эту часть, у нас печь развалилась на две половины труба осталась на одной половине а половина печи полностью вывалилась в дом то есть он служит своеобразным каркасом для печи сейчас посмотрим вовнутрь еще остались такие вещи, ремешок кожаный. Интересно, вот раньше делали все надежно, то есть и надолго. Если сейчас мы можем нитку найти, то здесь все было из кожи. Так, посмотрим, посветим. Что у нас внутри? Остались еще дрова даже. Оп, свод целый то есть основная топка там топились дрова сюда уже мы получаем выход огня здесь труба пошла что там у нас в трубе дымоход в принципе даже целый Так, еще должна быть у нас где-то вьюшка. Вот она. Ага, ну здесь задвижка стоит. То есть тоже уже, видимо, забитая. Так, что у нас? И здесь мы видим тоже, что труба, она также была из глины, глинобитная. То есть здесь она не складывалась из камня, из кирпича. Потому что на соседней печи у нас она была как раз из речного камня, из глиняного. Ну, подобие кирпича, так скажем. А здесь это полностью глина. То есть, соответственно, для ее постройки, по идее, мужикам в деревне, кроме глины, ничего не надо было. А вот с этой стороны как раз видно, что у нас печь не стоит на полу. А вот это, так скажем, опалубка. С двух сторон и сверху идет вот эта доска, которая выложена полностью по всему кругу. Вот здесь можно даже что найти, интересно, кованые гвозди, то что были раньше, их полностью ковали кузнецы, каждый гвоздь, и шляпки. А стрелку интересно. Видно, что печь трескается. Верхняя часть, как правило, также нагревалась. На ней спали. Ну и здесь также видно, что никаких разделок не делали. То есть труба шла в размер. Как проходило в доме, так выходило и сквозь перекрытие. Единственное, вот там она стянута еще доской. Но тоже все плотно. То есть пожаробезопасностью здесь было, конечно, проблематично. Видно даже, что немного подгорело. Так что такие печи не совсем были безопасны. Из опыта видел, что делали корзины. Также вот в этом, в этом месте начинали каркас сделать из дерева, но его на расширение брали и это место закладывали камнем также, чтобы создать подобие разделки. Это в другом доме было, здесь видим, что да, что-то даже подгорало. Также снимал недавно короткий ролик о том, что при разборке мы находились старинные монеты. Вот примерно вот в этом месте то есть, э, или в щелях они были спрятаны, или за вот этой доской. Но факт в том, что когда мы вот этот бандаж разобрали, они вывалились. А так, ну, по идее, куда можно в подобных печах, печах их положить, я не представляю, потому что это же глина. Там сухая, здесь она утрамбованная. То есть, скорее всего, вот как раз вот в подобные щели их закладывали. В общем, вот такое сняли видео для вас э, про старую печь. Я думаю, что было интересно, то есть и слаживается понимание, что все-таки для людей, кто хотел жить и, и творить, не было никаких преград. То есть в деревне был лес, была земля, то есть и с этим работали, из этого делали весь свой уют, быт. То есть, соответственно, и здесь мы видим, что эта печь сделана полностью из подручного, из подножного материала. Работала, грела и люди здесь жили. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.